Друзья, у нас серьезные проблемы, когда я запустил ролик, нам кинут страйк. Давайте всем подробно расскажу, что вы тоже такие не делали. Так, давай сначала узнаем, давай я игру зуба, там, не знаю, всякие Запустим, будет офигенный контент, слушайте, вау. Ну да, это не мой первый страйк, конечно же, так что не так уж и будет супер. Ну классно будет, не ответил, хоть что-то, англоязычным не ответил. Ну да, мы там скопировали у него роликом. И бах-страйк. В принципе, в общем, игра до сих пор недоступна. Я вам покажу, как ролик удалили и все такое. Типа Захожу, так я на свой канал. Перезагружаем. Потом идти посмотрите. Перезагружаю, вижу страйк. Такой опачки. Что случилось? Но этот страйк с 2019 года. 11 августа, вроде бы уже это прошло, кстати, уже год. Даете, ютубчик, год прошел? Нет, подожди. Нет, еще не год. Вот, вот август. За что? Да я-то же... а что? 11 августа, скоро будет год этому уведомление Что у меня за, бани за это? Я удалил. А, да, вроде что-то такое вот. Подожди за Roblox стрим за в комментариях на я написал э, комы расставляю кучу хэштегов типа того это на другом канале в общем-то -то типа того в духе так вам видно экранчик да я залю конечно на этот канал будет просто супер ролик и вижу тут страйк говорят когда будет три страйка вот предупреждение пишется в случае множества три или более предупреждений о нарушении авторских прав на ютюбе Ваш аккаунт и вся связанность с ним канала будут заблокированы. <с> Вау. Поиграл лучше зуб пока что. Порекламировал аккаунт. Ну что ж, теперь уже не можно <с> это делать. Блин, на а я ж. Ладно, постараюсь как-то схитрить. Хоть тихо, тихо. вот значит, автор данного ролика копировал название исполнения контента. Действует до 7 июня. Я уже буду 18. Так что... Матом я буду общаться. Ну, тренд сейчас. Матом я, Не знаю, не знаю. Вс ⁇ запрещает. вот тут не хотят помтириться в ролике. Когда 17. Так что ждите тоже, когда будет 17. Ну, Контент Далин по запросу пользователям. Д. Винт Вроде бы это он. Да, он, кстати, ему написал, только как-то дожди. А это у тебя тут не похоже? очень я захожу сюда, вот, тоже да. захожу в МЛ, Так, вижу сообщение. Задрался выйти. Так, так, так, так, так, так, так. Звонок макс риск. Мы получили жалобу на Кто виноват? То я, блин. Так, название. качать новый грунт Точно, я так же самое сделал, да, название? Ну, почему бы нет? Повторить. Скопирую там название теги Может скопировать, кстати. А я вам потом покажу. Ладно, значит, перевели, потом скажу все. Ваше видео теперь недоступно для просмотра. Вот ссылочка. Видео недоступно. Вот автор. Я вас скопировал полностью. Порядка. Это видео заблокировано как так пользоваться так как позиватор дельфин подал в отношении жалобы и нарушения авторских прав заходил конечно же вот он злой злодей да прикольно <смех> 2016 года раньше тут уверены у нас 1 акте 15 в я даже не знаю вот какой-то из них роликов ну, я скопировал да чем так вот, значит, вот, я ему написал. Значит, сообщение. Смотрим 12 минут назад. У меня ответить 9 минут назад. Вот даже время. Офигеть, блин, такой активный. Да, вообще, он в интернете. Тоже такой написан. Я вам ответил в описании. В ML. На типа такой умный играл. Да. Хитрый, хитрый. Так, что сказать Вот он слон. Он значит пробную снимает, то это что значит? Он ну, тоже пробную снимать? да я его на подписан, я на него подписан, мне кинул страйк. Вон, кстати, его mail вроде бы. Знаю, точно? Так а, а тут мне пишется, кстати, вот ролик. Мы скопируем, конечно. Ой. Вот. А давайте сейчас найдем это ролик, а то тут вообще нигде найти можно, не найти. Хочу знать, какая там дата? А, неделю назад. Вот этот ролик страйк мне пришел вот видите название копия просто как капец какая копия заходим ой ой ой Реклама, ладно принципе, может тут написать написать, но он уже не ответит но... ну я покажу вот, принципе Какого вот даже время тайминг 3 минуты до да. 4 там могу тут отправить встречное давление договориться ну а можно рискнуть максимум давай рискнуть все за проводателем, правободатель типа в общем-то вот его email как понимаю вообще копия или не копия дожди друзья тут рофу у них разные мл стой одинаково мл да ладно не одинаково нет у нас r Бэбэбэ, питьба. <свист> так, как-то разно. не что, куча мыло куча каналов. А, так и думал, зачем я второй канал? Сейчас покажу. У меня второй Скулс, <свист> dance Вот второй канал По-моему, точно. Не знаю, что это такое, вроде бы да. Ага, Стрейк, да? Сейчас не пойду. Тогда вернемся обратно. А такая, вот. вот ну по богатому. Ну, ну как по богатому? Он вот это блин стоит в воздухе, блин. Мне тоже любви к вот ну, не надо так делать. но ну, думаю, что можно, в принципе. Думаю, зайти не против. Тем более он красивый. -то. Я тоже есть красивый. Я так поставлю. Не ну тут копию, что он скажу. У нас Две луны, блин, так что, блин? размытие, Как-то по текст такой 7 И тут как-то две разные. Нет, скачал, установил, блин. Так, тут с нами, да, все хорош дискут ух ты мне интересно Discord, так ну что прикольно контент вот заходим посмотрим я хоть там был вроде бы есть там я если я там то должен быть где-то здесь если я новенький то должна всегда быть новый север за покажу что у меня есть новенький окей на сюда ложись просто я коллекционер ух ты зуба контент и так меня забанят он. Здесь, да, уходим. Пора пяриду. Подожди, подожди. Опа, пупчик. Оп, подожди. Ой, вива, подождите, чего вы тут видите? Не-не-не это не вам. Это мне нужно. Ладно, сейчас. Так, вот. король говоришь? О а чем король? Не понял. У нас есть тут король. Вот он. пинг Подожди. Вот он. А, а ну-ка иди сюда. Ч это такое? Он не король ⁇ укстати oh, у меня красненький как у меня кстати я первый занял мне уже год этому значку очень интересно кстати я не понимаю он кто вообще такой к тебе писать ты владеешь этому каналу какой старый новый ролик когда первый раз писал ролик год назад раньше чем все Окей, okay, закрываем. В общем-то, покажет, хоть там, чтобы узнать точно, или обманывать у меня. В общем -то, вот Как-то, имейл, как я правильно понимаю. В общем-то, вот. На канал зашли другой. Я не знаю, это пиши там и там. бро. если ты хочешь, свой канал, то пиши там и там. Окей. Okay. Не покажу хитрость. Хитрый способ. <с> Есть такой. Ну ладно, сейчас зайдем блин а как там <смех> подожди э, ладно скопирует тот канал который вот этот, на ну, принципе блин там все по-разному я не знаю может это был обманщик просто человек копия это это фейк а туда я ему написал попробую там, и там пройти в общем то переводчик месяц да? я не понимаю круто разбираться там моего дело ой подожди. так это его имел так я ему право а это правильно вроде пишем как я ему как указать что это правда правда он кому я чем он я что у них написал среди правильно написал инск и Здравствуйте, понимаю вас, но поскольку вы используете мои видео без моего понимания и без всяких заслуг, я не вижу причин снимать это с наилучшим пожеланием. Блин, ну это обман наилучшим пожеланием. Не знаю, кому я отправил сообщение, тут даже не пишется. Ну ладно, напишу еще раз что я написал мне сейчас покажи как-то нужно отправить вот отлично кому этому как кстати, сообщение вдруг там что сделались до да, типа того и название вот такое можно. ну какой ролик так потом копируем то что я написал ответим разберемся и а, отлично будет так здравствуйте я автор канала я немецкий написал он немецкий Немец, немец который убивал нашу голову европу из европы Новый ну, из там сша из россии вы значит, кто у нас так и кто в Ну, что там немцы вы знаете что нападали 1000 сотвор что они разрезали нам головы крови и не знаю вы поэтому он такой злой понимаете немечену ездят люди украинцы наши я там смотрел голосование англиязычных учит языки больше немецко второе место вроде бы франция третье место испания там еще меньше италия типа того ново что немцы плохая мысль зачем так делать не ездить не ехать вам нужно это делать нужны нужно идти к России, немцам они как-то опасны? Блин. Ну да. Здравствуйте, я автор канала. Ссылочка, верно, блин, нать пролеть. Автор Максельского банда. Нать. Так, скрин сделан. Так, и поэтому вы бросили мне предупреждение о нарушении авторских прав выносить этого видео. Такое видео. Я вроде правильно скинул. Давай перейдем вот да этот видео ну то сказать я, я, в России, я вас снять страйк не отпишет какой-то странный аккаунт ну что пишу настоящему а не фейком чувствует это фейк по любому или второй аккаунт или. а ты не знаю чего помню блин в дискорд не ответит возможно мне там два администратора то напишем блин что то бояться богатенький 4 плюс да что сказать давай посмотрим давай. можно мне это название реально прикольно название вот. копируем вот копируем так как блин так блин. О, то есть у нас обняты... ой, ой, хоть как-то а теперь дай мне войти. нет жалба. ладно ой что это такое ладно уходим все красивенько хотел сделать да в принципе ладно сделаем второй ролик Так, при этом просмотра теперь моя очередь можете потом представить, что мне написал а то пересматривать дело как-то уже в ужасе Мы будем просто туда играть хоть да? воровать а откуда брать контент немцы не разрешают они вторую мировую войну знаешь как зляться на нас так стоп они же нас нападали вот кто нападал кто развя... развязал войну вторую мировую или первую мировую дожди дожди второй не немцы напали на нас. напали на украину ну и ждем с украины значит Фак, люблю испанских немцев, блин, достали они. Ненавижу немцев. Я говорил уже. А, блин, вот немец сейчас на тебе чтобы не делать? А, давай знаешь, как вот 4 забанял. но ну, блокировал один аккаунт. Ну, как бы... Да, не, ну, Может, это будет еще контент. Ага, а то доказательства уберешь и все. Что-то будет невкусно. Так, ну что ж, что теперь не делать? Э, мы посмотрели, друзья, с вами не такого. но ну, вроде бы я в ролике показал, как сделать этот способ. Ух ты, генера, вау. Вообще да, вот вот этот игра. В нет, а на другом игре есть. То есть в ролике указанному какой-то там канал, не, подожди. Какой-то канал. Сейчас зайду в угол. Как-то напишите Айфон там сайт, я же вам говорил. <связать> только брат вернулся. Но я не хочу длинный ролик делать. Без монтажа делаем. но почему без монтажа? Скажи хоть. Давай-то хоть скажу хоть что-то. Так, только я это закрою. Так, почему без монтажов? Так, ответь на. Почему без монтажов? Ну, убиваете обычный ник. В принципе, телепорт можно сюда вбинуть, но не лень. Давай сделай это. Что такое Макс Корш? Ой, блин, у него уже тысячу лет тут спишутся. Вот, а и как угодно, пишите найдете я так думаю. В общем-то, что тут у нас? Он старается он ножом. Вот, тык-тык, видите, тык-тык-тык. Глазки, Дым -дым -дым -дым. Дым -дым. Ну, тут полностью как-то. Он что, он уже начинает Маккун мак мак снимать. А я сказал, значит, буду начинать разный контент. И говорил, что если вы делаете делать монтаж, лучше делайте мультифильмы или что-то другое. А вот игры просто снимать, в принципе. Это срабатывает. Шанс стример раз... разбогатеть. Офигенная штука. Что он не написал? Это же не ответил. ML вон. Эйгмайл и все вот, я только что написал тебе об этом я только что написал вам об этом по электронной почте так а теперь отвечаю что мне написал по электронной почте его менеджер я не знаю кто это такой и чё там фейковал был возможно кому-то награды непонятно таинственный как я сейчас я понимаю вас по но сколько вы используете мои видео без моего понимания Немцы такие всегда, как понимаю, да, сразу бьем всех. Как... Не, ну есть, есть. Мы историю изучали, там картины я бы в шоке, Там просто тела наших европейских ложили. Как страшно говорить. Дать было бы было было очень шикарно. Так было не спокойнее, чем просто говорить. Ну вообще там. Стори изучали 1900 к ну что мировую войну там нас скидывали европейские котева стреляли из пистолета или как автомата и не хватало пистолета автомата Как тест -девизм. слушайте, Ну контент такой бывает уже тогда почитаешь это потом рассказывать и играть Это топ -лук. Ты пока что еще учишься да? Подожди Так экран показывается вообще насколько я уже тут снимаю на ну, именно какой канал там бы такое так как это сделать <смех> найти сюда вот нажать мой канал и права студия мой канал покажи свой канал вот 2017 15 октября а у него второй дик немножко раньше а я год назад уже ну скоро уже тоже будет зуба год на ну я раньше кто знает не на его канале приходить показать можно потому что разрешает баху не строки то да, вы как так скопировано видео это как робот ищет с пониманием вас но поскольку вы используете мое видео без моего понимания и без всяких слуги заслуги то есть уважает да значит или как там немцы что втором в, втор... в третьем мировой войну не выжили понятно блин первую мировую войну развязали вторую вроде бы как понимаю я не вижу причины снять на лучше пожелание. желанию то мне нравится я бы очень с лучшим пожеланием так ну что ответил мне блин я уже тысячу раз я тяну время ладно как хочешь так это оставлю чтобы потом скопировать не удалять ну, потому что уведомление осталось там написано покажи конечно не, не знает так сейчас я экранчик так заходим так открываю чтобы не еще окно оставить получится ну, захожу на канал не бы так закрутить вот действие это предупреждение и, и чё тут движут черточка черточки две не одна а? правило никаких действий никаких контент удален удалил из того что да это я виноват я хочу удалить а нет не убрали теперь все знают так что не тоже ему удалять вообще на канал не могу стран все теперь будете смотреть на мои раны меня ударил по руке трек такой есть получить можно стой дай деньги деньги деньги бедным Бедный бедный тебе подожди да да он написал что ты не бедный ты богатый да темного на имеку он мэл, общем, наш клан вступайте пишите свое мнение там кстати и пишите в свое мнение конечно же под нашим роликом давай под немецкий скажи что -то. ролик по немецкий хорош по английском буду разговаривать ой что такое тфу на вас блин а ч то кто -то не хотим не понял блин мы же хотим немспобить этого канала блин Вот давайте кто у кого нуль бал за систему вот так 90 собирается это как вот это вот блин. слабенький да а я чуть слабенький давай одну катку поиграю как там выйти? Только смотри, мы тут, кстати, что заметили вы? Сейчас покажу подписчикам. чтобы было Класс, что Тут есть такой источник грем просмотра. Это насколько вы смотрите? посмотрим. <смеш> Давай. <смеш> Как-то у нас свой. Ой, ой. Ну ладно, забудь. Все будут смотреть. У нас есть уже канал, принципе. Это канал просто для развлечений. Пошли улучшить он гайд. мне сейчас только в голове классная идея дизлайкнуть ему ролик как он такой? пишите в комментариях Мне тоже дизлайкать вот я из-за этого я вспомню точно можно тоже дизлайк ну или хоть по стрессу там дизлайков реально возможно он маньяк он мудрый мистер играет по моему да? сколько он часто их снимает сейчас но ну, я думаю сам тут разберусь Сколько часто вообще сколько у меня роликов э -э ну, ну вон, нельзя показывать вы чтобы не забанил снова так смотрим убираю кладочку каналы так так так сколько не нашел сколько не роликов что понимаю сколько мне в день ролика снимать я продам ладно все продам канал хай снимает даже каждый день снимать не не надо канал все я обиделся он стрим делал так каждый день снимать каждый день по 2 роли ну но правила монтимизации говорят 374 ролика дрога ух ты стоп что за фигня он реально был маленький я не помню такого какой-то большой а почему все увеличили реально это пасхалочка Прям такие большие буквы для детей, блин. Я вам не, не ребёнок, блин. Фактю, блин не ребенок, блин. Все, как там? Факть блин, можно материться уже, а то у меня уже вбежали в комментариях. А теперь можно немножко так развинуться по полной программе, да по полной программе. Если можно. Ну фактически сказать. Или <топовая> штучка вы больше не, не, не понимаю как это происходит со <смех> мной так значит сколько вы мне продать канал помнишь как ты не писали лично сообщение друзья помните продавали мне аккаунт я в ролик записал цену конечно не скажу что вы ролик специально ну тактика нам же говорили складки YouTube. не говорите чтоб там продавали это всяко чтоб сами знали <смех> <смех> да. не были ли не тянем да Типа того нас Или бал получаешь и ты не даешь там, типа того. Тест. А чё вы думали? У тебя рамку прикольно быть. получишь Выучишь правила, сдашь этот вот все но вс. Ну бах, мне страйк. Ну я вот попробовать. Ну, думаю, что больше не буду пробовать, да? Ладно, что нужно, думаю, шанс на моего деваке, тихо, чувак, подскажите. Окей, продам канал. Все, все, это правило моего канала. хоть тихо, хоть подожди. Чувак, ну лайк, Господ, подписался на канал Макс Рис, блин, изращивает. Почта... Окей, я кому-то дам канал, друзья, я хочу забирать, потому что мне нечего дать этому каналу в жизни, да? Говорят, не бросай его. Дай хоть Я отдам, окей. Английскому. Он хочет у пяти даст не да? говорите на ход на нахвати окей нам. в принципе там и там не смотрит хорошо поэтому имеет смысла кому передавать ну весь он язычный нам больше платит окей окей кто хочет купить канал даже я не скажу какая цена минимальная нет будем ждать ваши цены новым слон добавил. Я не снимаю, очень странно Привет. Что, боишься меня кер? Все меня не терпоял. нападем. Почему он такой злой? Как думаете, немец? Или просто на зубу наигрался таким стал злым? Это же таки помните, говорил злой, злой, побеждает, все. А этот э, статист как там тренде лет как там он, блин? наш напарник да ну в принципе я уже не слежу за ним как мы приснились к этому север Мундер мистер и Дискорде я вот он не видел только смотрел авторы но конечно же мы с вами знаем язычный для кого там блин хитрец об она мимо Это же блин подписка лайк Я хочу обогнать дельфинчика, понимаешь? А потом уже стану свою игру добрую игру, они блин такую злую, что капец даже немец мне ненавидим О, вот ух ты -мо. Вау, знаешь, так чтобы так я это знаю модификацию, блин, они скачали. Вор, блин, зубов. Всё, я не могу они скачали любимый мой мультик напиши комментарий какой любимый мультик а, вы понимаете о чем я, да смотрела все в «Ла лад 4 там и плюс еще и кур они вместе так напиши в комментариях когда телес скоро если ты что-то не знаешь напиши в комментариях если я что не знаю офигенно тему почему бы нет поэтому пиши комментарий как этот называется всем вот реально а Они зуба как зубок скачала блин, на эту модификацию, когда вот так вот сделали. Ого, но шанс нового персонажа, да, не обманывают. Ой, блин, шо, сори за шум. Он что-то ролики, заканчиваю. А потом еще, да, не было, все нормально, все будет. Наверное. Да, В общем, да, давайте, всем удачи пока. Пишите свое мнение, из ролик записать, и вы не просто смотрите ролик. Так потому что игре есть, не знаю, что выложить, да. Бывает даже такое. Продай, ну То продам уже, блин, задрали. То продам кому там. Не, не Ладно, вся удачи пока. Все. Я понял, я значит копирую все, как было. Привёзку заново ставлю, все такое. Удачи пока. Вы игра выйдет скоро через Facebook, так, дискорд Не заблокировали там и там. Не могу сообщить. Есть дискорд кстати них сейчас зайду там почитаем Кстати, я забыл кое-что спросить вот захожу я сюда а у не сцены сеть ему тут написал еще кстати а у меня там ответил очень интересный вопрос вот я написал чат ролик нет не ответил значит он тут не так что он только ролики слушай я понял, закрываем, что он написал, что у него. you do it? Что это значит? И теперь врачик нет Блин, did you ты идешь, it Ид. Куда в баню, блин, да пошел ты немец, блин. Как он переводит это? Сегодня Он только что написал. Ха-ха! <смех> <смех> прям... Ой, как шикарно! <смех> Подожди, что он написал? О, <смех> слушай, судьба! Федерация какая? Офигеть! Я так хочу так П. Э. А, я п К я написал. Прям судьба, слушай. А вот немцы. Ваша? Ваша. Привет. А мы там. Ну там, с Россией, которая, блин, убивать хочет меня. Вот привычка. Вс. Я понял это? Вот. На, на, не напишу. Ой, так это космос, это учить нужно, друзья. Ой, кстати, да, не зря что по мой дискорд сообщается помещение, чем тут было. Ладно, так это вам полезно. Так, это значит копируешь, давай, давай. Всем удачи пока пишем, скажи да всем забрался Мод, вот Ой, <с> <чё> ты? <с> Офигенный ролик, слушай, мне понравился. Заливаю на канал, название. Да, не важно название, главное, что строили все ролики. Что? Один ролик в день прибор. Ты не так много ну, уже снимаешь. Раньше вообще как и снимал. Не, на ну, принципе конкурент снимает достаточно. вот и канал, если он тебе вообще не дает никаких благ, как он писал, как он писал? Да, тест концов уроком, как он писал. Давай отвечай. Что он там писал не он писал, вот ты понял. Это тот это то. А что он написал еще? А жди. <смех> что он писал? Пересмотрите, кто знает. Он вроде писал вот эту вот штуку. Do you spinш? А что мы говорили? Блин, что запитник? Китайский мир даже, кстати, да. В общем-то что-то хотел сказать я перезагружен что после школы все такое проблемы. ютуб обнова читаю про внову бах учусь бах и роли записываю, бах и все сплевает да воспоминай быром давай так правоские права то есть сам эм, писав я не знаю я считаю, что не зря ступайте мой дискорд да такое вот что-то хотел сказать за расступать мой клан все такое вот да что там кланя? да и веселитесь хорошо в принципе это не бесполезно почитать сообщение там секретная штука а то не показывает экран подписчикам еще не нужно на не против секретную штуку только для, ну, для меня да ну в так стоп ну тут О, зуба манс красавчик давай давай к нам нормально Класс, только активно Ну, нормально ли, давай. Освобождай место. Вот, Аня, Ну, тут три балла за самостоятельно Ух ты, скубал, слушай. 49, нормально ли. Вау. Сейчас почитай там еще. Только сейчас... кого удалил... О, 3000. Эй, стоп, стоп, стоп, он жив. Вот этого Кирилл. Я, вроде, я его знаю. Да ладно. Бро, ты его знаешь? У меня, друзья, попробуй, как узнать? Дыр кто у меня в дыр добавил? Как эту штуку узнать? Раньше. А, вот он профиль нет, Даже. Дыр, кто мне в дыр? Вот этот чувак, подожди. Плюсик. О. Забамен, Лео. Я не знаю. Перевернуть нужно. Вот Был в сети 30 дней назад. Понятно, блин. А я даже. Не в 30 дней назад. Как это... Так, давай еще вспоминаем все, потому что это некрасиво. 30 дней назад перебор, то капец что. Один. Уступить с кодом нет. Значит, Кирилл, Лада 2007. Я тему и раньше всяких старай захожу, снимаю, блин, раз в месяц хоть один ролик нужно. Так, Игрок. Так, Иван. Ага, Земин Никон. Выплот Джейн. Про. Карим. 4777. Ну, это перебор, друзья. Вот это с этого хватит. Ритмер. Значит, у нас Крим Крим. Да Черт, ладно, ничего не путайте. Все, пошли. Так, теперь проверяем хоть этот тест. Так, 66 был. Так, прям до конца. Максим. Так, видно, что у меня Ракет вроде бы это не было. Выгоняем. Хорошо, хоть тут что-то, хоть там написано. так давай с ним а вот хотел сказать кстати приконтила вот думаю что я школьник вот но это не правда. Мы уже 18 понял блин. понял у меня 18 отец а скотка не ребенок блин ты я тебе роза на 2 3 блин ребенка так так окей. уже два места есть так запоминаем все два бал получил да помню три балла 3 балла три балла с нас системы давайте больше больше баллов ну хоть до, до 10 баллин систем не пока что три балла сама низкая ну, что пишите комментарии сколько тебе баллов а ага, надо да сейчас повышение а там вот все по удаляю но ну, если прям давайте канал клан да ладно чума заработать там, то денег реально не хватает а он пишет, если компенсация, комписация, если комиссия какая-то будет, в общем, он написал там всякое. Наверное. Понял? Да, сохранил. чат, блин. В общем, там была такая компенсация что ты как будто бы полезный для меня всякое, то, блин, хитрый, блин. Так, я больше. Так, лево, так, это окей, Крым. Крым. Я не знаю, кто Крым. Хай будет, да? Я такой узнал. Иван, вот здесь я не помню. И город тоже. Ну, нормально. Все. Хватит. Всем удачи. Всем аккаунтам. Подождите, 2500 баллов учу. Друзья, сколько слушается ваша оценка в классе? Пишите. Не пьете баллы с 10 минут. Ну, а на самом деле у меня меньше. Пока.